Это шоу-программа "Бегущая сотня". Ну что же за правильный ответ я даю 100 рублей. Итак, поехали. Здравствуйте, это шоу-программа "Бегущая сотня". За правильный ответ вы получаете 100 рублей бесплатно. То есть практически. Правильно, я вас должен. <laughs> Нет, ничего не должны. Итак, скажите, пожалуйста, как называется начальный этап спортивного состязания? О, я не в начале. Не знаю. В начале надпись есть такая. Надпись вверху. Нет. Когда бежит человек на старте, что он делает? Бежит? Да. Ну, ну что как начинает, называется этот этап? Э, молодые я... я уже даже слово это сказал только что. Но. Еще раз подсказать. Нет, нет. Вот они бегут и видят надпись сначала. Начали бежать и, на... и увидели надпись в начале. И в конце такая же надпись, только другая. Как она называется? Бой, выключаем. Вы говорите. Нет, я не знаю, не спортсмен. После нашей шоу-программы Салон Азбука красоты Хочешь быть в тренде и быть красивым? Приходи. Здравствуйте! Это шоу-программа Бегущая сотня. Ответьте на один вопрос и получите за правильный ответ 100 рублей. Скажите, пожалуйста, начальный этап спортивного состязания. Я не знаю. Я Подумайте. Не знаю. Нет, просто. Это нет. очень просто. Это шоу-программа Бегущая сотня. За правильный ответ вы получаете 100 рублей. Итак, как называется начальный этап э, в начале соревнования? Здесь, понять. Есть надпись такая там. В начале и в конце. Только другая уже надпись. Молодой человек, вы получаете 100 рублей. Привет, мальчик. Как дела? Хорошо. Хорошо? Ответь на один вопрос. В греческой мифологии герой, совершивший 12 подвигов. Как называется? Геракл. Отлично, получает 100 рублей. Спасибо. Это шоу-программа "Бегущая сотня». Она дарит денежки. Здравствуйте, молодой человек. Это шоу-программа "Бегущая сотня». На один вопрос отвечайте, получаете 100 рублей. Согласны? Согласен. Итак, смотрели все сказки, да? да. Код, прислуживающий Бабе-Яге. Имя его. Базилио, по-моему. Нет, подумайте еще. Иская песенка. Баю, баюшки, баю. Там. И продолжение этого кота. Ну, название его, именно кота этого. Название ба. Барсик. Нет, тоже хорошо, барсик. Барсики тоже хорошие. Серьезно, не помните? К сожалению, вы не получаете 100 рублей. Здравствуйте, молодой человек. Это шоу программы «Бегущая сотня». За правильный ответ получаете 100 рублей. Сказки смотрели? Смотрел. Код прислуживающий Бабе Яге. Имя его. Есть песня. Баю-баюшки-баю. Баю, баю. Вот ба-то. ба Блин, не скажу Только не говорите «барсик». Mm. <laughs> Подумайте. Ну мультик, это сказка. Да, блин, я вот помню мультик -то. Ну вспоминайте. Вспоминайте, вспоминайте. Позвоните другу. Алло, Олег, слушай, подскажи, пожалуйста, э -э -э сейчас, секунду. Код прислуживающий Бабе Яге, как его имя? Байон. Байон? Байон. Молодец, поделись Шасатива. 50 рублями. Здравствуйте, мужчина. Это шоу-программа «Бегущая сотня». За правильный ответы получаете 100 рублей. Ответьте нам на такой вопрос. Назовите полуостров, который сам сообщает о своем размере. Мы где живем? Где мы живем? В России. В России? Ну да, в России. Согласен, да, мы в России, не в Америке. Но как называется этот полуостров? Как называется полуостров? Где мы живем? Подсказка, где мы живем? Район этот как называется? Курус. А? Курусский район. Нет. К сожалению, нет. Скажите, пожалуйста, именно название. Он, как бы, большое название. Но из четырех букв состоит. Янау? Правильно, Ямал? Да, да, да. да. Янау, Ямал. 100 рублей ваши на телефон. Удачи. Кстати, постригаться, куда ходите? Постригаться. Не говорите. Сходите в Азбуку красоты. Там очень хорошо стригут. Удачи. Это программа Бегущая Сотня. За правильный ответ вы получаете 100 рублей. Попробуем? Давайте. А, почему аквалангисты плюют в маску перед тем, как надеть ее? Вы плавали маской? Нет, конечно нет. Не знаете? Нет. Уверены? Точно. Зачем они плюют туда? Что, зачем они плюют Зачем этот регулал делают они? Не знаю. Ну подумайте логически. Маска что делает, когда в воду погружаешься? Дышишь через нее? Нет, ну, через маску не дышишь. Там есть специальный такой прибор. Вот, я не помню точно, как он называется, но маска это для глаз, чтобы видеть. Ну, все-таки. Конечно. Не знаете? Да. Молодой человек, здравствуйте! Это шоу программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Практически все бесплатно. Только за один вопрос. Итак, почему аквалангисты плюют в маску перед тем, как надеть ее? Плюют. Да, плюют. Есть такой ритуал плюют. у аквалангистов. Почему? Да, Ну, когда вы погружаетесь в воду, что с маской происходит? Если вы ее... зачем? Протирает. И что? Чтоб потом не потело. Правильно! Вы получаете 100 рублей за правильный ответ. Я... Удачи вам. Здравствуйте, парни. Это шоу-программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Итак, готовы? Да. Ежесуточно Земля прибавляет в 400 тонн. За счет чего? Я не знаю. Вспомните астрономию. Астрономию изучали, сколько? Вообще не изучаете? Нет. Ну, мне... я в 7 классе. А, еще в 7 Ну, может, интересовались энциклопедия? Нет. Ну, вот почему Земля больше, больше становится, тяжелее? Я не знаю. Не стесняйтесь, ответьте на, пожалуйста. Нет? Нет. Ну ладно, сюда не дынем 100 рублей. До свидания. Это шоу-программа Бегущая сотня. Вы получаете за правильный ответ 100 рублей. Куда угодно, на мобилу, на мороженое, девушке там что-то купить, может быть. Итак, готовы? Ежесуточно земля прибавляет весь 400 тонн. За счет чего? 400 тонн. Э -э, за счет того, что, по-моему, с космоса, получается, прилета. Правильно, правильно. Вы получаете 100 рублей. Спасибо. Кстати, стричься куда ходишь? Стричься. Не говори. Азбука красоты тебе поможет. Удачи. Девушка, здравствуйте. Это шоу-программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос. Девушка, мы будем вас преследовать. Девушка, Спасибо. а давайте поговорим о хорошей погоде. Когда же наступит на севере хорошая погода? М? Итак, давайте ответим на вопрос Постой, постой, ну пожалуйста Ну пожалуйста, девушка, ну на колени встану Нет Выживу ли я, прыгнул с самолета в океан Пролетел на высоте тысячу метров Да или нет? Вполне вероятно То есть упаду, не разобьюсь? Разобьете Правильно, а знаете почему? Потому что я убьюсь об волны Вот и все Держите, 100 рублей Держите Удачи вам это шоу программа Бегущая сотня. Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Можете? Очень вопрос легкий. У двух матерей по пяти сыновей одно имя всем. У двух матерей? Да. Пять сыновей. Да, пять сыновей. Одно имя всем. Находится на человеческом теле. Пять, пять сыновей. Да. Правильно <связательно> <связательно> Получите 100 рублей Ой, Удачи вам <связательно> Молодой человек, здравствуйте Это шоу программа «Бегущая сотня» Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей Согласны? Итак На какое дерево садится ворона после дождя? Птица летит, вот эта ворона И куда-то села а, Ну, предположим, что на сосну На сосну? Да нет нет, не соснет она. Ой, не, не на сосну не сядет. А есть тарака? А, э, позвонить другу можете. Я даю шанс. Звоните. звоните. Звоните, Я так попробую. На какое дерево садится ворона после дождя? Это экзотическое дерево. Это логику надо включить у вас. На дерево, которое сухое. На сухое дерево. Нет. К сожалению, извините. Девушка, здравствуйте. Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. На, какой? на какое? дерево садится ворона после дождя? Включаем логику. Ворона. Какое? Не-не-не, а я его просто повторяю. Ну вот, птичка летит, дождь прошел. На какое дерево она сядет? Вот это именно ворона. Такой, вы можете позвонить другу хотите позвонить не не, не. не знать не, не знаю но к сожалению здравствуйте прекрасные дамы ответьте на один вопрос и получите 100 рублей бесплатно это да скажите пожалуйста мокрая. девушка ну что же вы делаете хорошо мы зададим вам другой вопрос а теперь вопрос для зрителя ответьте где я накажусь как называется это место получи 100 рублей на мобильный в каком слове 40 гласных ну нет, чуть-чуть. Вроде правильно, но... Тогда не скажу. Нет, да? К сожалению, извините. Здравствуйте, прекрасная семья. Это шоу-программа Бегущая сотня. Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Согласны? Давайте. На какое дерево садится ворона после дождя? Правильно. Сразу быстро, держите. живите да? Мороженое купите. Идите. Удачи вам, да. А это было... Программа. Это была программа шоу. Это была программа шоу вас. И ручка на вашем канале. Это была шоу-программа бегущая сотня. Удачи всем в следующей программе.